Продолжаем говорить об эмоциональном выгорании и о бизнес-ретрите, который пройдет в нашем городе на старте года 11 и 12 января. А вообще, с какими знаниями люди выйдут после этого ретрита? Где, как они начнут их применять? Какие качественные и количественные изменения могут последовать за этим как в бизнесе, так и в жизни в первую очередь? Давайте обсудим самый важный момент. На сегодняшний день у людей такое огромное количество знаний, что некоторых из них просто разрывает. От бесконечной учебы, от бесконечной теории, от бесконечных знаний и от того фундамента, который в них заложен. Но проблема в том, что они не могут эти знания использовать, не могут их внедрить, не могут их применить в своей жизни. Это Бизнес... синдром самозванца или как-то так называется? Не синдром ну, самозванца, это, это невозможность внедрить изменения, mm -hmm. потому что ты знаешь, что сделать, но у тебя нет силы, mm -hmm. желания и веры в делание. А, бизнес-ретрит это проект, который меняет состояние. Наша задача перезапустить людей, распаковать их знания таким образом, чтобы когда они 13 числа выйдут в рабочий режим, у них появилась энергия для внедрения того, что они знают уже на сегодняшний день. Но uh -huh. еще очень важный момент. У меня, я работаю, бизнес-ретрит веду я, но за, моими, за моей спиной стоит команда, огромная команда экспертов во всех областях. И поэтому те участники, которых важно будет поддержать в каких-то а, конкретных адресных аспектах, безусловно, получат нашу поддержку, экспертность нашей команды и продолжающееся сотрудничество за рамками ретрита. Но ретрит – это прежде всего состояние перезапуск, вдохновение, Энергия, которую люди получат для того, чтобы запуститься. Какие количественные и качественные показатели произойдут? Изменения, да? Угу. Это деньги, это отношения с людьми, это отношения с коллегами, это видение собственного бизнеса, это перезапуск собственных ценностей и воспоминания о том, чего они хотели и ради чего они все это начинали. И... Я думаю, что это очень-очень-очень важно. Екатер... А, Анастасия, вернее, пишет в нашей группе Радио Адам ВКонтакте. На своем примере, говорит, столкнулась с эмоциональным выгоранием. Работаю 14 лет в одной сфере, связанной с представлением интересов граждан в суде. Весь негатив идет на нее. За 14 лет столько негатива, каждый год пытаюсь уйти из профессии. Выучилась на мастера маникюра. Хороший заработок, но поняла, что не мое. И в своей профессии нет сил, желания оставаться нет. Как найти выход из сложившейся ситуации? О, да, это частая такая история, когда вроде, вот оно! А потом попробовал не-нет, вообще не одно. Вот здесь очень важно понимать, что а, это процесс, который нужно прорабатывать. То есть мы, когда работаем с клиентами, тем более в сфере, где много негатива, то мы забираем на себя эту энергию. И эту энергию нужно... А что значит много негатива? Ну, юридическая тема, да? Я правильно поняла? Правильно, правильно. Суды, представления... Суды, вот недовольные, жалобы, гнев, да. ненависть, обида, желание отомстить, несправедливость, человеческая боль. И любой человек, так или иначе, каким бы он, какой бы броней он не был закрыт, он эту боль на себя цепляет. Так вот, проблема в том, что он ее забирает, но никуда дальше не сливает, он не отпускает ее, он остается в ней. А навыки, которые мы даем на ретрите, они как раз позволяют, принял чужую энергию, чужую боль и отпустил ее дальше, то есть стал вот. просто проводником. Михаил как раз спрашивает, можно ли негативную энергию заставить работать на позитив? Как это вообще делать? Это делается через набор определенных установок внутренних, которые мы сами Каких? себе... Я покажу негативную установку, которую мы каждый день себе внедряем. Очень часто люди используют такое волшебное слово «ничего себе». Бывает <с. такое у вас? Да -да. О, ничего себе. Ну, да. Это Все не установка. Люди... Каждый день, да, да, много раз. Это установка, которую мы программируем в свое сознание. Ничего себе. И что ничего себе? Ничего себе денег, ничего себе благополучия, ничего себе счастья, ничего себе здоровья. Мы говорим это про события, а распаковывается это на аспекты, которые мы желаем. Здесь то же самое с болью. Все энергия, которые ко мне приходят не во благо. Если мы, или зачем мне это? Вот ведь не повезло, опять там навалилось, мне плохо, мне больно. За есть, что? За что, да? да почему? почему я? Почему я? Почему? То есть просто через правильные фразы, которые являются программами, которые мы регулярно повторяем, мы перезапускаем энергию. А можно э, какое-нибудь волшебное слово, чтобы нормально все было? Все вот себе. это да, начните. Вот это да. Все вот себе. это да. Вот это, это да. почти, что всегда говорит да. Вот это да. Вот это да. Это очень круто работает, вот не это еще. да. Прям есть, пользуйтесь. Есть определенные характеры у людей, которые вот вроде бы берутся за дело. Да, нравится, круто, а потом понимают, что рутины не избежать. Она есть в любом деле, правильно? Ой, и некоторые вот замуж не выходят, дядой... и такие влюбленные, да, влюбленные. А потом прошло три месяца. Да, Опять, да? Вот как тут быть? Счастье и энергия – это мышца. Мы ее тренируем, мы ее качаем. Благодарность – это инструмент, который позволяет все время наполнять себя. И я между эфирами рассказывала о том, что у нас в команде есть чат благодарности, где каждый день вся команда пишет благодарность сегодняшнему дню, сегодняшней работе, сегодняшним сегодня событиям. Сегодня писали уже? Сегодня... Да, да, да, а да, Они пишут конкретно за что-то? Конкретно конкретному человеку, за конкретно что-то. У нас есть правило. Пять пунктов, и мы пишем через проект, через нашу деятельность, через то, что происходит. И сегодня благодарности будет много раз Адам. Кстати, друзья, все, что э, слышали вы в эфире, все, что происходило за эфиром, все это снял наш инстаграм, Радио Адам 1045 эфир будет сохранен на сутки, welcome. Давайте подведем итоги, мы говорили о том, что автор самого интересного комментария, либо вопроса, получит два билета на двухдневный бизнес-ретрит, как эмоции создают деньги, которые пройдет 11-12 января в Доме Дружбы Народов, кому? Автору вопроса, который реплики. Оля реплики, mm -hmm. да, правда. правда, правда. В том, что проблемы с деньгами. Правда ли в том, что проблемы с деньгами никогда не кроются в самих деньгах? Да. Мне кажется, он хотел утвердительно написать. Вот. Но Если это правда. Это был вопрос мы отвечаем. Да. Да. да, да. Александр, автор вопроса. Ну Александр Александр Попков. что, да, ждите сообщения в личку, где и как получить ваши билеты, милые дамы. В этом часе было интересно и полезно, что немаловажно. Давайте поздравим город с наступающим Новым Годом. Дорогой Ижевск, э -э я живу в Ижевске. И еще раз в 100-тысячный говорю, Ижевск, будь счастлив. Пусть у тебя будет мечта. А мечта она будет, если будет мечта у каждого ижевчанина. Спасибо. Спасибо, Лена. Всем бобра. Так, Катерина. Дорогая Россия, сегодняшний эфир Слушал не только Ижевск, но и Россия Это люди, которые присоединились к нам В инстаграм эфире Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом И я желаю всем состояния Вдохновения, вовлечения, энергии Страсти и желания Именно это состояние генерит деньги Приводит деньги в вашу жизнь Деньги, людей, проекты Возможности и достижения Желаю вам великих достижений И вдохновляющих результатов Вот это да! А после этого, да я всегда говорю, всем соле.